Тот момент, когда церковь сама провоцировала.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 Чтобы строить новое социалистическое, а затем коммунистическое общество, недостаточно было уничтожить капиталистическую систему, старые законы и богатых людей. Надо было также уничтожить и идеологические основы старой России, религию, старую школу, старую семью, и таким образом переделать сознание и психику всего населения. Религию коммунисты считали и считают своим главным идеологическим врагом. Религия – это опиум для народа. Таков лозунг Ленина. Владимир Ильич говорил, что религия состоит на службе у буржуазии, имея задачи усыплять недовольство трудящихся обещаниями наград в загробной жизни. С первого же дня прихода к власти большевики начали систематические и упорные гонения на церковь. Священники, мулы, раввины арестовывались и расстреливались, либо ссылались. Преследовали также верующих людей. Все монастыри были сразу закрыты, все духовные учебные заведения были ликвидированы. Церкви закрывались большевиками постепенно. Эта мера вызывала массовое недовольство и часто сопровождалась местными восстаниями и кровопролитиями. Поэтому закрытие церкви подготавлялось периодами агитации и пропаганды. Самое большое внимание большевики обращали на антирелигиозную работу среди молодежи и детей. Главной задачей всех комсомольских организаций было антирелигиозное воспитание детей. Юноши и девушки, вступая в комсомольскую организацию, должны были давать клятву, что они всю жизнь будут активными безбожниками. Скоро большевики заметили, что что все эти меры малодействительны. Чтобы не терять работу или получить службу, люди стали скрывать свои религиозные чувства, прятать иконы, перестали ходить в церковь. Тогда большевики изобрели новое средство, которое оказалось более действительным. В 28 году в СССР была упразднена нормальная для всего мира 7 неделя. Вместо нее была введена шестидневная неделя, состоявшая из пяти рабочих дней и одного дня отдыха. Еще до этого были упразднены все существовавшие религиозные права. Праздники. В новые шестидневки были первый, второй, третий, четвертый и пятый рабочие дни и один день отдыха. Но не было ни привычных понедельников, ни суббот, ни воскресений. Через некоторое время мало кто знал, какой сегодня день. Когда будет или было воскресенье, когда было Рождество, когда будет Пасха. Это советское изобретение, почти не замеченное западными наблюдателями, действовало 11 лет. Но когда в сентябре 1939 года немцы атаковали Польшу, Сталин опять вел 7-дневную неделю. К концу 30-х годов во многих, даже больших городах, не осталось ни одной церкви. В Москве из ее более чем тысячи церквей осталось не больше десяти. Закрытые церкви или разрушали, или устраивали в них клубы, склады, кино и так далее. Старинные церкви, исторически ценные, превращались в антирелигиозные музеи. Во время Второй мировой войны советское правительство пошло в вопросах религии на большие уступки. Временно прекратилось преследование священников и верующих, перестали закрывать оставшиеся церкви и иногда даже разрешали открывать закрытые раньше. Этими мерами Кремль хотел поднять патриотизм населения и создать у народов Запада впечатление, что религия в СССР свободна. Существование русской православной церкви во главе с патриархом было официально признано советским правительством. Такое либеральное отношение большевиков к церкви продолжалось почти 10 лет после войны. Но затем советское правительство опять вернулось на путь активной борьбы с религией. Основные основатели русского коммунизма открыто заявили, что марксизм и религия несовместимы. Как мы видим, большая часть церквей не очень-то ладила с большевиками на первом этапе существования советского государства. Однако, для более объективной оценки тех событий следует присмотреться к истокам конфликта церкви с властью, которые демонстрирует нам, что довольно весомая часть вины за те бедствия лежит, в общем-то, и на самой церкви. С самого начала своего существования советская власть принимает меры по построению светского государства. 11 декабря семнадцатого года принимается постановление о передаче дела воспитания народному просвещению, о передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства ведение комиссариата по народному просвещению. 16 декабря 17 года декрет о расторжении брака, а 18 декабря – о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. Завершилось все это принято в 20 января 2018 года декретом об отделении школы от церкви и церкви от государства. Приведем некоторые положения. Церковь отделяется от государства. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Всякие право лишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются. Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан Советской Республики. Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей. Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание. Школа отделяется от церкви. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием. Антицерковное законодательство и антирелигиозная пропаганда относились к числу открыто осуществляемых мер борьбы с церковью. Но не меньшая ставка делалась на те меры, которые не так открыто демонстрировались. С первых же дней советской власти важнейшим методом борьбы с церковью стал антирелигиозный террор. 25 октября по старому стилю большевики захватили власть в Петрограде, а уже 31 октября, то есть не прошлой недели, в царском селе был расстрелян первый из священномучеников – протеерей Иоанн Качун. По некоторым данным, это преступление было совершено по личному приказу комиссара Дыбенко. Священномученик Иван Кочуров стал первым, но очень быстро счет убитых священнослужителей пошел сперва на десятки, потом на сотни, а затем уже и на тысячи. 25 января 18 года, в день взятия большевиками Киева, был убит старейший иерарх Русской церкви почетный председатель по местному собора митрополит Киевский и Галицкий Владимир Богоявлинский. Только за первые годы советской власти в годы гражданской войны было убито более 20 архиереев, то есть примерно каждый пятый-шестой. Количество убитых священников и монахов в пропорциональном соотношении было меньше, не каждый шестой, но все равно было очень большим. Существуют оценки, согласно которым первая волна гонений на церковь, волна периода гражданской войны с конца 17 по 22 годы унесла около 10 тысяч жизней священников, монахов, активных мирян. Ленинцы декларировали, что главный классовый враг пролетарской революции – это буржуазия. В действительности же, в процентном соотношении представителей буржуазии в первые годы советской власти было расстреляно меньше, чем представители духовенства. Царские офицеры, чиновники и так далее. при желании могли пойти на службу новой власти. Духовенство уже должно было исчезнуть как таковое. Расстрелы осуществлялись даже без какого-либо конкретного предъявления вины. Очень часто священников расстреливали в числе заложников. Само собой, подобные попытки лишить церковь источников ее дохода и рычагов давления на общество вызывали немедленную и крайне резкую ответную реакцию. Уже 19 января 1918 года патриарх Тихон выступил с посланием верующим, в коем он открестил большевиков извергами рода человеческого, предал их анафеме и запретил верующим вступать с ними в общение. Что самое интересное, в своем послании Тихон, по сути, открыто призывает к антибольшевистским действиям. «Зовем всех вас, верующих! и верных чад церкви, станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей. А если нужно и пострадать за дело Христова, зовем вас, возлюбленные чада церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою». 20 января 18 года открылась вторая сессия Всероссийского Поместного Собора. В решении этого собора советские декреты объявлялись злостным покушением на весь строй жизни православной церкви и актом открытого против нее гонения. Собор обязал верующих отказаться от следования новым законам о гражданском браке и разводе. Тем же, кто все-таки станет следовать советским декретам и жениться или разводиться по новым порядкам, собор обещал кару вплоть до отлучения от церкви. Что характерно, собор, как и патриарх, выступили с призывами к открытым антибольшевистским выступлениям лучше кровь свою пролить и удостоиться менцам ученического, чем допустить веру православную врагам на поругание. Согласно советской конституции, служители культа, как и все бывшие люди, представители свергнутых эксплуататорских классов, были лишены гражданских прав, то есть были отнесены к категории так называемых лишенцев. Лишенцы испытывали все возможные притеснения практически во всех сферах жизни. Налогообложение духовенства было по самой высокой шкале. Священнослужители должны были платить 8%. 81 подоходного налога и это далеко не все большинство духовенства вплоть до 60-х годов были сельские священники сельское духовенство облагалось всевозможными натуральными налогами обязывалась регулярно сдавать обычно непомерное количество мяса молока масла яиц и прочих продуктов дети духовенства как и прочих лишенцев были практически лишены возможности получать какое-либо образование вышеначального всевозможных пособий распределений по карточкам лишенцы разумеется тоже были лишены квартплата для них назначалась самая высокая. Однако своей цели – покончить с религией, коммунисты так и не достигли. Не достигли ни при Ленине, ни при Сталине, ни при Хрущеве. Абсолютное большинство – и духовенство, и миряне, представители церковного актива, оставались верны церкви и не шли по тому пути предательства, который им предлагала власть. Церковь своими действиями провоцировала народные волнения, организовывала антисоветские выступления, поддерживала все белые движения и войска интервентов. Так, кто же больше виноват в кровавых вехах взаимоотношений церкви с властью 20-х годов? Большевики, желавшие построить светское государство и при этом посягнувшие на церковное имущество, или церковники, которые настолько боялись расставания со своими богатствами и своей властью над умами и душами народа, что готовы были вергнуть в кровавую пучину гражданской войны миллионы своих прихожан? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. На сим же позвольте откланяться. Скоро увидимся вновь. Счастливо.